рыба какая-то нарисована щука всякие там окунь окуньки не убивает и яйца они куриные окей но руки не будет грязи радио рекорд поймал нехило всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и мы продолжаем проходить с вами барроу Хил. и так я за кадром тут э, что-то пощелкал, короче, мы закончили на электрощитке. Вот, пощелкал. И получается... Так, нажимаем здесь кнопочку. Вот достаем предохранитель. Я так понимаю, вот это предохранитель. И вот здесь вот лежит проволока. Специальная, короче, это заземление, наверное, какое-то. Сматываем. И закрываемся обратно. И да, будет свет, как говорится. Опа. Все, теперь на кухне у нас есть свет. Это очень-очень радует. Окей, теперь, наверное, мы сможем... Да, теперь мы можем пройти. Окей. Так. Э -э, пройти и посмотреть, что у нас здесь имеется. Э -э, прохожу я, короче, сейчас ночью. Вот. Поэтому, я думаю, кричать громко я не буду. Окно у меня, кстати, открыто. Может, может быть, возможно, будет э -э, слышно какие-то там звуки потусторонние. <смех> вот Так, ладно Это у нас соковыжималка Да, получается Или... А, блендер Блендер Не соковыжималка, блендер Так, сюда что-то можно положить У меня нечего Фломастер только восковой Я, кстати Как отсюда выйти Я, кстати Включил в настройках Вот, показывает, что у нас имеется Вот спички, фонарь Подписано восковой карандаш Чтобы вам было видно И включил ну, вот мышку чтобы видно было Куда я щелкаю Потому что я заметил в прошлой серии такого не было Так, окей, погоди а, Давай здесь посмотрим Опа, что это? Пусто Ничего нет, кастрюли всякие Ну-ка Вот здесь мы не посмотрели Так, кастрюльки, сковородки Всякие канистры то, что нам не нужно, ни капельки вообще. Так, ладно, давай посмотрим. Здесь рыба, смотри, рыба какая-то. Нарисована. Щука, всякие, там окунь а, окуньки. Так, это что у нас это не открывается? Это, я так полагаю, это морозилка, наверное, какая-нибудь или фиг знает, что это такое. Ладно. Мордер убийца, да? Типа, не убивает и яйца. Они куриные Окей а, Так Что здесь мы имеем? Всякие баночки, всякие вкуснежки а, Что, блин, корзинка? Зачем нам корзинка? Ладно, допустим, пускай будет Так Что у нас здесь? Здесь у нас тоже не черта Всякие горошки всякая чертовщина такая Так, что это? Опа Забрали какие-то чашки, рюмки для яиц. Будем собирать яйца. Я так полагаю, нам нужно будет собирать яйца, нужно будет собирать ягодки, нужно будет собирать, что там еще, грибы, возможно еще что-то нужно будет. Солонка соли. нам что Ну что будем готовить здесь? Будем готовить для кельтских богов яичницу делать? Так, а микроволновка не, по, не пожать, да, ничего Ладно М -м -м -м, Мойте руки угу. Мойте руки, не будет грязи Так, ладно Тут у нас какая-то дичь Что-то все, все, все засрано вообще жестко. Бен вообще тут Не хозяйничал радио Мыло Если не получать. Капает вентиль, вода протекает. Он даже посуду за собой не помню. Хотя ему там уже написали, да, Бен можешь посуду не мыть, короче. Ну, блин, не настолько, ты посмотри, просто какая-то дичь. Просто жесть. У меня на съемной квартире чище было. Тысячу раз. Так, ладно. А, здесь тоже ничего. Что у нас здесь? Радио. Ага. ага, Неплохо. Спокойненькая музычка здесь. Эй, Боб, ты прекрасно выглядишь, <с а <с мои <с волосы стали тусклыми и безжизненными. Весь секрет в моем новом шампуне, Джим. Он делает мои волосы более густыми И я выгляжу гораздо моложе Потрясающе! Ну как он действует? Это настоящий коктейль из морских минералов Которые питают и увлажняют мои волосы Это, короче, наверное, про тот этот бальзам для волос Который мы нашли возле машины-то С Омега-3 Омега-3 V-Generation С ним вы будете выглядеть на 20 лет моложе Видели бы вы, что он сделал с моим котом? С котом. <реш> О. Радиорекорд поймал. Нехило. Ништя. Стрелец. На этой неделе вам светит Юпитер, благоприятно влияя на принятые решения. Гороскоп. Однако не старайтесь изменить... Кто верит в гороскоп, друзья? Эмма Хари снова с вами. Мы вернулись в эфир после отключения. Опа, отключения. у меня пропало это. И я действие. буду вашим светом во тьме что до часа. Нашел, ночи, если не случится еще одной аварии, я отважилась выбраться наружу и включить генератор. Так что теперь мы работаем автономно, и никто нам не помешает. Хотя я могу поклясться, что только что видела кого-то у нашей радиоточки. Но мы все знаем, какие чудеса может выкинуть наше воображение в самую темную ночь года. Может быть, кто-нибудь хочет позвонить нам в студию и передать привет? Наш телефон 585-2131. На тот случай, если вы уже забыли, напоминаю, что сегодня мы празднуем День осеннего равноденствия, последний день уходящего лета. И пока и... ночь окутывает землю, я расскажу вам о празднике урожая, который пройдет завтра в Гаване. Так что, если вы не можете уснуть, оставайтесь на нашей волне, и я придумаю, чем вас занять. Ну, пускай играет. Ну-ка, давай-ка сейчас я еще что-нибудь здесь сделаю. Посмотрю. Ну, в принципе, ничего нет. Где там... Звоните и передавайте О, приветы восемь пять звоночек. 585 как там два один три один звоночек Лёва. Пускай. Пускай, пускай, пускай играет радио. Так, да. здесь что у нас? Ваша здесь у нас победа. тоже ничего. Так, давай посмотрим, что здесь дальше у нас имеется, часики. Часы остановились, короче, не работают. Это что, это ничего не работает, плита, видать, что-то можно будет пожарить, да? Я говорю, мы будем, наверное, жрачку готовить, Не, так, ладно. Замок, дверь заперта, здесь заперто. Ладно, допустим. Что-то можно с сделать? Что можно? Опа, корзинку. Мусорка. Ладно, окей. Сюда нужно будет ставить корзинку. Я так предполагаю, корзинка, короче, это для ягод и грибов. Я почему-то так думаю. А блендер это для ягод. Корзинка для грибов, а блендер для ягод, наверное. Звоните нам и рассказывайте Окей, ваш... ладно, пошли. Что у нас здесь еще имеется? Так, здесь мы уже читали с вами все. Окей, допустим а, Так А, погоди, мы же нашли, короче, с вами Тут какие-то шаги Вот Мне вот это вот настораживает, да, какие-то шаги Вот здесь мы нашли с вами записку, короче а, Не забудь код замка 775 775, это, короче, вторая комната Можно будет туда сейчас сходить, короче, посмотреть Что там есть а, В эту дверь не знаю, ладно, да, пока не пойдем, короче, в эту дверь. Вот. Да. А ч не выйти-то кого? А, вот. Окей. Это не, не может быть правдой. Бен бедняха. Бен бедняха просто. Так, третья, вон, вторая. Вторая квартира. 775, да, у нас? 775. Хорошо. Так. Здесь кто-то, смотри, какие-то рисуночки. Шмать. Тупцон. Так Ну да, здесь кто-то жил, смотри. Зубная паста открыта. За гигиеной следил. Это хорошо. Так, сфитер. Картинка. О! Такую штуку мы, по-моему, увидели, да, в начале, помните, проходили, э -э, когда от машины шли, видели вот что-то подобное такое в начале. Э -э, возможно и нет, но похоже, похоже, очень похоже. Так, ладно, ты кто, гаврак? Это мака какая-то. Да, на обезьяну, похоже, смотри, рот, глаза. Ну, допустим. Так, птички... Синички, чайки всякие Это похоже на карту На какую-то Пока не ясно Окей, пока не ясно Так, еще радио Снова радио, короче Ладно, потом настроим Так, погоди Беру радио Берухил, Радио Бэрухил Так, ящик смотри Опа, кончается заряд Телефон, окей Раз мы нашли телефон. Так, Опа, вот здесь мобильный телефон. Значит, мы можем звонить. Надо запомнить, короче, номер номер номер этого. Радиостанции. Мы, возможно, мы сможем позвонить на радиостанцию. Так, окей. Оксбриджский институт археологических исследований Бальзак Рот. Оксбридж, 8 августа. Привет, Пит. А я и не знала, что ты тоже работаешь с Конрадом Морзом я только что прочла твои имя на посылке, которые мне доставили. Как он тебя раскопал? Впрочем, мне, стоит, мне не стоит удивляться. Ты самый лучший специалист в своей области, всегда был и всегда им будешь. Барухил к раскопкам относится неоднозначно. Многие думают, что это место лучше не трогать. Поговаривают, что за все время его существования к нему не прикоснулась рука человека. Местные жители охраняют его как святыню и боятся его. Этот курган упоминается в нескольких документах. Кажется, много лет назад здесь проводились исторические исследования, но женщина, занимавшаяся ими, таинственным образом пропала. Жуть, правда? Я слышала, что это место удивительно красиво, и природа просто великолепна. Может быть, она просто решила не уезжать отсюда? Ха-ха! Я сделала несколько проб материала, который ты прислал мне, из пробных шурфов вокруг камней. Скоро вышлю тебе подробный отчет. Я уже подумаю, что не отправится ли туда самой. Дорога не должна занять много времени. Надеюсь, на этот раз мой багаж не потеряется на полдороге. Да, давно я тебя не видела. Люси. Окей. Так. Двенадцатый Дранок Хаус. Геркулес Лейн. Манчестер Форт. 28 века. Здравствуйте, Питер. «Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение присоединиться к раскопкам в качестве моего ассистента. Я вкладываю в письмо карту местности, билеты на поезд и инструкции. Я встречу вас на станции Вучвуд сразу после вашего прибытия. На нашу экспедицию зарезервиров... зарезервированы номера в местном отеле неподалеку от места раскопок. К настоящему моменту вы должны были уже получить предварительное расписание раскопок. Как вы уже поняли, мы начинаем с общего исследования местности». С нетерпением жду возможности поработать с вами. Я не сомневаюсь, что вы подтвердите вашу репутацию превосходного специалиста. С уважением, Морс. Окей. Okay. А, так. Все, да? Ясно, понятно. Все, ясно, понятно. Так, а вот это, я так полагаю, карта, которая прилагалась к письму. Давайте здесь посмотрим. Так, Оксбриджский институт хирургических исследований. Понятно, 8 сентября. Я только, только что прочитал статью про раскопки в сегодняшней газете. Мерзкий гневный Пасквиль обвиняет всех, кто участвует в раскопках поддерживает и поддерживает археологов. Так что все не, настолько, все не настолько безоблачно. Впрочем, это довольно маленькая, явно заказная статья. Но все равно будь осторожен. Там вокруг полно этих фанатиков, противников археологических исследований. Беру Хилл просто не мог не привлечь их внимания. Это же драгоценный Корноул. Можно подумать, наша страна это остров, отрезанная от всего остального мира. Ты знаешь, в этой статье было полно всякой чуши, жирным шрифтом, какие-то явления тьмы. По-моему, эти люди просто сумасшедшие. Будь осторожен, ты же знаешь, они просто так не успокоятся. Надеюсь, место раскопок охраняется, и Конрад знает, что делает Люси. Окей. Люси прислала еще одно, короче. Письмо. Так... Это что у нас? Мастерок мы взяли. Окей, мастерок и все, да? Кисточки нам не нужны. Ясно, понятно. Так, э -э, погоди, давай включим. Какая там... 15... Привет всем. Да. Вот. Это радио Барроухилл. И с вами... А, снова, снова эм ничего Матари. не сделать. Сегодня мы передаем привет... Сейчас он должна сказать, наверное, номер. ...веселый моряк, который рыбачит в 15 5, милях Удачи вам, 5, 8, 5, вам, ребята. 2, 1, 3, Отасайтесь 1... 2. темных облаков, которые идут к нам с запада. Я еще не смотрела на сводки прогноза погоды, но здесь, на вершине холма, светит полная луна, и ничто не предвещает дождя. Равноденствие уже ощущается в воздухе. Тише, Уинси! Это Эмма Харри. И если вам нечем заняться, слушайте музыку на нашем радио. Мы останемся с вами до часа ночи. Я и моя собака Уинси, которая сейчас улыбается вам, точно чеширский кот. Оставайтесь с нами. У нас звонок. Привет, вы в эфире радио Бэрро Я знаю, кто это. Бен. Бен, это ты? Ты беспокоишься насчет... Что там происходит? Как странно. Б Бен, Бен позвонил, смотри, Надеюсь, Бен. Надеюсь, это была шутка. Я попытаюсь ему перезвонить. Если кто-нибудь из ночных слушателей желает позвонить и передать привет, напоминаю номер в студии пять восемь пять два один три один. Оставайтесь с нами. Мы приготовили для вас несколько приятных сюрпризов. Еще вас ожидает очередная глава из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И для тех, кто только что присоединился, напоминаю, что в прошлый раз мы остановились на безумном чаепитии у мартовского зайца. А пока я сверяю сводки погоды у нашего метеоролога, слушайте эту чудесную музыку, после которой будет блок рекламы. 5-8-5. 3, 1, 5, 8, 5, 2, 1, 3, 1, А! Погоди. Не работает. Надо зарядить. Так, ладно, запомним. 585 31. пять 2131. 1, Окей. Так. Здесь понятно, ничего не делается. Окей. Кошелек. А, дневник. Дневник Пита Астона это лучший день в моей жизни. Конрад Морс предложил мне присоединиться к его археологическим раскопкам, древнего памятника, известного как Бэрро Хилл. Я решил завести дневник, чтобы записывать самые важные события раскоп. 11 июня профессор Морс лично финансирует раскопки и гарантирует высокую оплату всем своим сотрудникам. Эти деньги позволят мне заняться исследованиями, о которых я давно мечтал. Честно говоря, я удивлен, что Конраду удалось получить разрешение на раскопки. В документах говорится, что исследования Беру Хил никогда не проводились, и с древних времен к этому месту никто не, прика... не прикасался. Камни все еще стоят на своих местах. Судя по Звоните фотографиям. Нам по Судя... Вы нашу волну? Так, погоди. Уже попробовали самую современную разработку стоматологической Выключу, чтоб не мешало, короче. А то сбивает. Напрочь. Так, а где остановились? М -м -м. Камни все еще стоят на своих местах. Судя по фотографиям, выглядит это великолепно. Каждый день уникален. Хорошо, что, эти что этих мест еще не касались жадные руки туристов, да и местные жители обходят их стороной. Надеюсь, нашей работе никто не помешает. Как обычно, короче, археологи, знаешь, влезли туда, куда им не нужно, короче. Вот ни ник никто не трогал вот этот вот, что там, курган, да, этот. И вот эти камни там, нет, не приехали, ну с древних времен, да, никто не трогал, все боялись, короче Нет, не приехали давай там, короче, копаться, ковыряться 18 июня, утром доставили расписание раскопок, составленное Конрадом Все четко, ничего лишнего Прежде всего надо установить подлинность каменного кургана, выкопав пробный шурф возле каждого камня Из шурфа требуется взять образцы почты каждого слоя все находки будут предварительно обследованы, после чего высланы на детальное изучение и консервацию. Мистер Морс сказал, что уже подготовил лабораторию. После этого шурфы, э, шурфы или шуфы надо немедленно прикрыть, потому что митингующие могут появиться в любой момент. К счастью, образцы земли и торфа хранить нетрудно. 21 июня. Я получил очередное письмо от профессора Морза. Ему не терпится начать раскопки на местности, и он просит меня приехать в Корнул. Мне надо выехать в конце недели и встретиться с ним на небольшой станции Учвуд. Не могу дождаться. Так, рисунок, смотри. 25 июня. Баррюхилл удивительное место, не затронутое человеческим присутствием. Единственное исключение станция техобслуживания, которая станет моим домом на следующие несколько месяцев. Я уже распаковал оборудование и приготовил его к работе. Здесь на станции очень вежливый персонал. Кажется, они рады каждому гостю. Похоже, у них не так-то часто бывают посетители. Вот смотри, на рисунке, да, как будто кто-то в плаще, да? Или что это? Завтра мы начнем выполнение первой задачи по установлению подлинности монумента. Мы начнем с круга камней, опоясывающего курган. Он кажется мне довольно маленьким, но я не сомневаюсь, под ним скрывается многое. Надо заметить, что концентрация древних памятников Бэрро Хилл невероятно велика. Удивительно, но все они остались нетронутыми до наших дней. Вот и дохрена вы поехали их трогать. Вот с чего надо им потрогать. Это июля. Контрат стоит наверху холма с группой геофизиков. Скоро они обраб обраб обработают данные и передадут нам результаты исследований. Все-таки у них удивительная работа. Разве это не чудесно, иметь возможность заглянуть вглубь земли, увидеть, что лежит под ногами с помощью радаров и магнитных волн? Хотя наша работа гораздо увлекательнее, мы читаем историю как книгу, перелистывая страницы, снимая слой за слоем. Не могу дождаться, когда мне представится возможность применить свои навыки. 27 июля. Наконец-то мы начали раскопки на холме. Я сделал первый пробный шурф и у маленького камня, который известен под именем Мелках. Он стоит вторым слева от входа в круг. <coughs> мелках. Окей. Очевидно, что камень находится в первоначальном положении. Я нашел маленький разбитый горшок. Проведя первоначальный осмотр, я упаковал его вместе с образцом почвы и приготовил к отправке в лабораторию. Интересно, что могло в нем храниться? Горшок, да? Ну, Какой-то нашел. Ладно. Мы предположили, что горшок появился после возведения монумента. Но он слишком мал, чтобы оказаться погребальным сосудом. Возможно, это был горшок с подношением. Он работает над вторым пробным шурфом на противоположной стороне круга. Его камень называется Гаврак. Из... Издали он похож на скульптуру человека, положившего руки на бедра. Честно говоря, все камни отчасти напоминают человеческие фигуры. Неудивительно, что о них придумано столько легенд. 29 июля. Состояние почты, почвы вместе раскопок создает идеальные условия для сохранения артефактов. Сегодня я занимался раскопками вокруг третьего камня Балига. Он стоит слева от входа, если брать за ориентир доску объявлений, станции техобслуживания. Потрясающе. Мы нашли уже три горшка рядом с каждым камнем. Два из них практически в идеальном состоянии. Третий разбит на мелкие черепки. Похоже, эти горшки были задействованы в каком-то ритуале. Отлично. От погреб... погребения. На что это за ритуал, мы пока не можем предположить. 1 июля. В смысле? 29 июля, потом 1 июля. Июня, наверное, здесь опечатка. А, погода стоит хорошая, хотя по ночам бывает довольно холодно. Когда солнце заходит, вся местность погружается в беспросветную тьму. Я занимаюсь раскопками четвертого шурфа возле камня Дольмент. Нашел еще один горшок, но достать его довольно трудно. Надеюсь, завтра он окажется на нашем столе находок. Конрад бродит вокруг каменного кольца. Вот уже два дня. Говорит, что пытается понять, зачем этот монумент был возведен. А на место раскопок он даже не заглядывает. Однажды я видел его рядом с, альта... с алтарем. Он пил что-то из своей фляжки и вглядывался в лесную чащу. 4 июля. Конрад помогает мне в раскопках камня молот. Мы уже выкопали глубокий шурф и отправили пробы почвы на анализ. В процессе раскопок нам попал, э, попался еще один разбитый горшок. Теперь их у нас уже пять. Конрад нынче задумчивый, наверное, подумывает какие-то мы, свои мысли. Честно говоря, я чувствую себя немного одиноко. Даже поговорить не с кем. Работники станции техобслуживания очень милые, но простоваты. Одна девушка Мэгги учи, учится в вечерней школе и надеется поступить в университет. Но, во всяком случае, у нее есть какие-то устремления. Тех остальных, похоже, устраивает их примитивная жизнь 5 июля мы сделали невероятно глубокий подкоп но так и не достигли основания камня молот он решил пока оставить этот шурф и перейти к камню кайлах я начну шестой шурф прямо напротив входа ближе к камню известному как Гаврак. этот шурф я забросал с землей как и четыре предыдущих теперь место раскопок снова выглядит нетронутым со стороны даже незаметно, что тут велись археологические работы. 6 июля. Мы с Конрадом одновременно начали работать над шестым и седьмым шурфом. Конрад копает возле самого высокого камня, который стоит немного позади круга. Интересно, откуда взялись названия камней? Камень Конрада известен под именем Хенри, во всяком случае, так нам сказали. Этим утром а, я обнаружил венок из Папоротника, прикрепленный к моей двери в гостинице. Наверное, кто-то решил подшутить надо мной. Вообще-то довольно красиво. 9 июля. Конрад доверил мне продолжать работу в шурфах, а сам занялся исследованием других частей памятника. Еще он попросил меня исследовать выступающий Мингир, известный также как Сторожевой Камень. Он повторил свою просьбу несколько раз. Пришлось из-за этого оставить другие шурфы. 13 июля. Кажется, я докопался до основания стражевого камня. Ничего особенного я там не обнаружил. Кажется, в почве есть небольшие вкрепления угля. Но точно можно будет сказать только после исследования проб под микроскопом. Он вроде заперся в номере и не выходит. Похоже, ему сообщили какие-то печальные известия. Он часто пишет что-то в свои... свой дневник. Забавно. Право. Он весь обвешен современными приборами, а ведет бумажный дневник. Впрочем, он может позволить себе быть эксцентричным. 15 июля. Этим утром мы обнаружили, что, что кто-то закопал наши шурфы. Обычно мы поднимаем торфяной слой и сдвигаем его, чтобы впоследствии закрыть им места раскопок. Но сегодня мы обнаружили, что он лежит на месте, как будто к земле никто и не прикасался. Еще злоумышленники сломали несколько инструментов. Очевидно, кто-то не желает, чтобы мы проводили раскопки и пытается нам помешать. Конрад уехал в город на джипе, обещал привести камеры для охраны. С их помощью мы сможем наблюдать за местом раскопок после наступления темноты. Надеюсь он скоро вернется, с ним хотя бы можно общаться, когда он не погружен в свои мысли. 2 августа. Мы с Конрадом снова обследовали местность за каменным кругом. На этот раз мы попытались применить его GPS-систему для определения рельефа местности. Но прибор кажется сломался, потому что поступающий сигнал трудно декодировать. В итоге у нас не получилось. Создать цифровую карту у местности, придется рисовать ее вручную. 20 августа. Пришел ответ из лаборатории. Я с удивлением обнаружил, что над нашими образцами работает моя старая знакомая Люси. Давненько я ее не видел. Интересно, сильно ли она изменилась с тех пор? 5 сентября. Получил еще письмо от Люси. Она мечтает приехать в Бэру-Хилл. Хорошо бы ей это удалось. Я покажу ей место раскопок. Сегодня после обеда навестил нашу соседку, работающую на местной радиостанции б uh, башер B... кажется мисс Хари нравится вся эта шумиха вокруг беру она выдала мне целую кучу наклеек на бамперы и флайеров надо будет как-нибудь послушать ее шоу офигеть здесь uh, очки короче 10 сентября наконец-то нашелся мой дневник на я ничего не писал не понимаю как он мог пропасть неужели его кто-то украл ночью кто то разбросал наше оборудование и свалил на землю Недавно сюда приходили какие-то протестующие с плакатами, но естественно ничего не добились. Наверное это их рук дело. Идиоты, они даже не понимают, что вредят памятнику больше, чем все наши археологические изыскания вместе взятые. Джордж, менеджер станции техобслуживания, разрешил нам хранить оборудование в одной из своих свободных комнат гостиницы. Правда, он предупредил, что в комнате только что сделали ремонт, пришлось пообещать, что мы оставим все в чистоте и порядке. Бен помогает мне перенести оборудование. Протестующие вандалы. 12 сентября. Джо, дождь, дождь, дождь. Могу поклясться, что слышал, как Конрад поет в своей ванне. Ту. почему в ванне? В своей комнате. Почему в ванне? Вчера ночью до меня доносились какие-то странные звуки. Я попытался разобрать, что он поет, но ветер за окном завывал еще громче. Возможно, Конрад ему подпевал. Ха-ха. 15 сентября. Наконец-то дождь закончился. Местный, ро местный родник вышел из берегов. Надо узнать побольше об этом источнике и легенде, с ним связаны. Рядом с источником установлена плита, на которой что-то написано, но я не могу разобрать, что именно. Чаще всего родники связывают с народными, с народными мифами или легендами, позже с деяниями христианских святых. Обычно рядом с ними находятся древние места поклонения. Опять этот видишь рисунок. 19 сентября, завтра мы начинаем вторую фазу раскопок. Мы приступим к работе с первыми лучами солнца, чтобы не терять времени. Наша цель определить подлинность и попытаться датировать захоронение в Кургане, как увлекательно. Это будет первое проникновение в древний Курган с момента его создания. Иногда меня беспокоит мысль, все ли мы правильно делаем. Но энтузиазм Конрада заразителен. То, что мы обнаружили, поможет обнаружим поможет защитить этот памятник культуры в будущем. Но я все равно немного волнуюсь. В следующие несколько недель я буду занят... занят на раскопках. Мы выходим на новый уровень. А точнее погружаемся глубже в историю. Окей. Okay. Можно сказать, прочитали весь дневник его, да? Прочитали весь тупой дневник. Так, смотри, фоточки. Мостик какой-то, вагончик. И снова у нас вот этот вот... Это, наверное, вот это святилище, про которое он писал, да? Допустим, больше ни черта здесь нет. Здесь какие-то рисунки. Снова карта. Только уже немного, смотри, другая, да? Здесь, здесь более понятно уже, да? А, если так вот посудить. Вот это заправка, где я нахожусь, да? Вот. Заправка. Смотри, здесь какая-то штука есть. Можно туда отправиться Сюда я поднимался, но туда мне не пройти было Потому что света нет Вот здесь вот та штука, про которую вот, Типа, светилище, наверное Вот Здесь какая-то вот Непонятная, здесь мы не были вот здесь мы не были, здесь дорога Еще дальше идет ну, Короче, мы нигде не были Окей Надо будет Все обследовать, так, ладно Что это у нас? А, камни какие то понятно погоди а это зарядка ё мое а, пит Эстон, гостиничный номер 2 станция техобслуживания так здравствуй лиси спасибо тебе за письма да много лет прошло с нашей последней встречи я очень рад что эти раскопки снова свели нас вместе вчера прибыл твой отчет во по образца почвы конрад сразу углубился в него я даже не смог прочитать что ты обнаружила он поручил мне сделать полное обследование местности, включая внешний круг с помощью GPS, но чертова машина, кажется, сломалась. Вместо этого мы сделали пробный шурф э, в самом центре кургана. Геофизические исследования наводят на мысль, что там нас ждут удивительные открытия. Я буду держать тебя в курсе. Монор, похоже, озабочен выходками протестантов, группы хиппи, которые прибыли вчера вечером. Они прячутся, э, они прячутся, шпионят за нами и, представь себе, крадут наши вещи по ночам. Пришлось перенести все ценное оборудование в свободную комнату гостиницы. Увы, но это необходимо. Я заметил, что Конрад все чаще прикладывается к своей фляжке с виски. Он очень расстроен. Потери, потери этой чертовой побрякушки вчера искали ее, пока не стало совсем темно. Вот и сейчас мы распока... раскапываем еще один продольный шурф, а он опять ушел на ее поиски. Странно это. Погоди. Как жутко, Люси. Послушай меня, здесь творится что-то очень странное. Сначала думал, что мне на речится. Я все расскажу тебе при встрече, Пит. Опа. Видишь, это как бы немножко другим, да, этим по подписано. Здесь более темно, здесь светло. Это уже когда, наверное, что-то случилось, короче. Так, э -э -э зарядное устройство, где там телефон? Оп. Пускай заряжи. О, о, о. Люди. Люди, мать его. Люди. Да, okay, окей, погнали, люди, есть кто? Ходи на дорогу, выйди ты на дорогу. Эй, ну куда проехали? Судя по звуку, проехали в ту сторону, вроде как. Ну-ка, давай, сбегаем. так а здесь надо ух ты даже так да опа опа прям жутко да какие-то шорохи ну окей будка телефонная Ух, как атмосферненько-то прям началось. Телефонная будка. Может с нее я смогу позвонить, короче, туда в этот. Какой твой любимый фильм ужасов, а? Ой, дичь ой дичь так это выход да слышал слышал где выход понимать я заблудился В какую сторону сюда мне отсюда я пришел да так, ладно Как же, смотрите, мной все да? Земной страшно. Я бы уже обосрался в этом лесу. Окей. Так, а почему у меня фонарик не работает? Теперь кривые дороги. упа Фугла! Да, Еще дальше можно пройти. Тихо, блин. Ты слышишь? Пугало. <с> пугало, бы я напугало. Окей. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Я на этом, короче, э -э остановлюсь. Вот продолжим уже в следующей серии. Я так я думаю, то что там дорога ведет куда-то ну, далеко. Судя по карте, мы пошли прямо, да? Там получится прямая дорога и будет еще отворотка там какая-то налево вроде как. Вот. раз это мы с вами посмотрим. Вот. А пока я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Плейлист будет, ссылка в описании. Вот. Набираем, не забываем. Тысячу подписчиков я устраиваю конкурс. С вами был Валерий. Всем пока и побольше. Буговяшник.